Потому что я дебил ебучий теплот смешаю с водкой Ёж пиздец колючий Вагон трясет и мне хуёво Выпил пиво, стало стал Я домой бегу веселый, Я уехал жить в поселок, Достал да хуй, пошёл к ванну Нажираться в наших планах Расплатился мелочью в карманах Пиво со вкусом пола, опять скучу в точке монгола, на мне розовое поло, я бухой хочусь пол. Хотел пойти в кино санюты, но нажрался пиво, утром пара вот везет меня к какой как паровозик, дает, Томас, сон, <сос> паровозик, Томас, иди на купуесон. Паровозик, Томас, не ебу, причем тут паровоз? Может, потому что я дебил ебучий. И в дос мешаю с водкой, ешь пиздец. Вполне айплей Поаплодируем.